Всем доброе утро. Очень рада, что вы пришли, потому что мы думали, что мы вообще вдвоем будем вдвоем сегодня упражняться на кошках. Но очень ценно, что вы все-таки здесь. Это важно, потому что у меня там запланированы походу какие-то дискуссии. мне, ну, короче, мне нужны живые люди, которые будут как-то мне возвращать то, что они слышат. Особенно ценно, что это тренеры, которые уже тоже ведут тренинги, которые тоже в теме социального предпринимательства, потому что э, тема на самом деле такая м, новая, свежая, и каждый год появляются какие-то другие трактовки. И вот мне сейчас уже кажется, что то, что мы учили там пять лет назад да, на тренингах, оно уже претерпела сильные изменения и ну, как бы каждый новый виток развития, он дает новое понимание, как работать, как ее давать, вообще, что это такое. А у меня ну, вот, тренер, тренерский опыт есть с, аудито... с тремя разными организациями, в которых я училась социального предпринимательства, грубо говоря, это Британский совет, вот мы начинали с ним. И потом я там проводила тренинги для молодежи. То есть это были студенты, это были совсем молодые люди, которые мало чего понимают вообще и про предпринимательство, и особенно про социальное. И вторая аудитория это была... Фонд Reach for Change – это я сама там проходила акселерацию по социальному предпринимательству. И третье – это Самрук Казана, где я сначала проводила тренинги как тренер для НПО. Там была другая аудитория, которая уже понимала очень хорошо про социальный компонент, но слабо совсем понимала про предпринимательский, и вот там было важно высветить вот именно аспекты предпринимательства. Вот, и потом, ну, как бы я сама тоже получила у них грант и пробовала организовать сама свое социальное предпринимательство, которое до сих пор существует и развивается, и то есть вот я как-то изнутри еще понимаю немного эту тему. А когда я думала про нашу аудиторию, вот женщин на селе, у меня, мне кажется, что здесь важно говорить про социальное очень сильно, потому что ну, на моем опыте люди, которые сталкиваются с этим термином, они хорошо реагируют сразу на слово предпринимательство, то есть у них сразу включаются все моменты, связанные с тем, как заработать денег, а какой в этом компонент социального, вот это не очень понятно. Ну это я такое сначала отступление как бы методологическое, чтобы ну, про аудиторию мы тоже поговорили. И второе, что мне кажется важным, это упрощать, да, максимально упрощать. Вот у меня есть опыт со студентами, который, наверное, здесь может пригодиться, когда ты прямо разжевываешь, ну такие кажется очевидными вещи, да, но на самом деле когда ты берешь обратную связь, ты понимаешь, что у людей в головах все оседает очень специфически. И э, здесь поэтому лучше ну, как бы каждый раз остановиться, лишний раз вот упростить каким-то совсем бытовым способом, особенно такие темы, как бизнес-модель, бизнес-план, чтобы прямо вот на пальцах, да, прям на схемах на каких-то все это было отрисовано. Вот. И я, значит, когда посещала сама тренинги по социальному предпринимательству, всегда обычно тренер начинается с определений. То есть рисую, какие-то пишутся на слайдах определения, слова, социальное предпринимательство, это вид деятельности, ну и какие-то сложные конструкции. И вот опытным, опять же, путем пришла к тому, что не особо имеет это смысл, потому что все равно все выветривается из головы и люди ну, как бы и что, да, потратили мы 40 минут времени на рассмотрение определений, и что. А на самом деле важно, ну, вот уже опять из опыта мы пришли к тому, что, наверное, важно пощупать эту реальность на живых примерах, на кейсах, и потом прийти к собственному пониманию, что же такое в вашем случае будет социальное предпринимательство. И вот такой подход я тоже предлагаю. Я сейчас расскажу вам о нескольких кейсах социального предпринимательства и казахстанского, и мирового, и российского, про которые вы, скорее всего, уже тоже знаете и слышали, если вы в этой теме. Для меня здесь важно то, что вот через обсуждение мы пришли к тем моментам, которые стоит ну, подчеркивать, да, скажем, в каждом кейсе, для того, чтобы в головах у слушателей оставались какие-то вот такие опорные если метафорично это можно сравнить как вот альпинист когда он поднимается в гору он забивает какие-то колышки на которые он опирается и поднимается да? и вот потом когда они начинают уже дальше развивать бизнес-модель бизнес-план вот насколько эти колышки внятно поставлены на этом этапе настолько им легче будет в дальнейшем отрабатывать собственную идею вот, и поэтому уже, ну, как бы с первых моментов тренинга мы обычно делаем акценты, которые важно потом к ним вернуться будет в других темах. Ну, вот так немножко долго, но мне кажется, это очень важные такие штуки, которые тренер должен для себя, ну, как цель тренера, да, вот моя цель всегда на первую сессию, на понимание социального предпринимательства, это поставить акценты к которым я потом буду в других темах а, приходить. По кейсам я пыталась подобрать то, что опять же будет релевантно сельской местности, женщинам села, да, вот этой аудитории, чтобы не совсем уходить в какие-то космические реалии. Ну вот это то, что я говорила, просто я опираюсь на кейсы. Начинаю всегда с примера основателя, основоположника социального предпринимательства. Это вот Мухаммад Юнус из Бангладеша, который, собственно, отец социального предпринимательства, и день его рождения считается днем, празднуется как День социального предпринимательства. Он где-то в июне находится. И получил он Нобелевскую премию в том числе за то, что как идею оформил ну, вот этот подход, да, что в принципе можно не только зарабатывать деньги, но и решать какие-то социальные проблемы при помощи своей деятельности. Про него все знают, что он финансист, и он значит, столкнулся с ситуацией, когда в стране была тотальная бедность, он решал вот эту проблему бедности и вносил вклад в одну из ЦУР, которые ставит ООН, да, «Цели глобального развития, борьба с бедностью». А, и вот он, значит, понял проанализировав социальную ситуацию, которая была на тот момент, что как раз-таки население в основном сельское, и они вот не могут выйти из этого замкнутого круга, когда вся семья бедная, не может дать детям образование, соответственно, дети тоже никуда потом не двигаются, и вот эта бедность, она сама себя воспроизводит. А, и он придумал микрофинансирование с таким вот ну, как бы общинным участием, что ли, да? когда одна семья берет микрокредит, но если она не может вернуть, то за нее отвечает вся община, да, и этот кредит возвращается, собственно, всей общиной. И второй порог, который был снят в его модели, не нужен был никакой залог, никакое ну, имущество предварительное, что, опять же, открывало барьеры для людей к доступу к этим финансам. Вот. И, значит, настолько взлетела его модель, что сейчас уже огромное количество стран приняло да, эту модель финансирования, хотя она рисковая, да, понятно, что... Финансовые структуры обычно гарантируются, да, стараются там максимально подстраховать себя. Здесь, казалось бы, ну, никто ну, не вернуть людей эти деньги, потому что ну, нет смысла, да, никаких особых документов с них не взяли, и вся община за них поручилась, если что. Ну, казалось бы, такое размытие ответственности, а на самом деле произошло огромный взрыв. Люди стали брать кредиты, вкладываться, развиваться, и экономика очень сильно поднялась. И еще одна важная история про него, почему, собственно, модель сработала, потому что помимо вот модели, собственно, финансовой, была вложена история про развитие сознания людей, да, про влияние на ну, такой подход, про влияние на психологию. Потому что говорят, что ну, вот есть психология бедности, которая сама себя воспроизводит. И, то есть человек, думая узко, он поэтому и остается в этой ситуации, а он значит, помимо займа обязывал людей проходить ну, что-то вроде тренингов и подписывать такой документ, где были 16 принципов, ну, вот, которые с ними проговаривали, что значит, мы будем трудиться, мы будем заниматься, вкладываться в образование детей, мы будем чинить свой дом, да, казалось бы, какие-то очень банальные вообще вещи, понятные на уровне, ну, не знаю, здравого смысла, что тебе лучше жить в каком-то обустроенном доме, нежели в разрушенном, но именно вот этот факт, его, как бы он придумал, что когда ты проговариваешь это с людьми, обсуждаешь, потом они это подписывают, они начинают менять свой образ жизни таким образом, и вот именно это, ну, как бы, дополнение, да, скажем, к обычной микрофинансовой деятельности, то, что он влиял еще и на менталитет, да, на умы людей, вот это также позволило его бизнес-модели быть успешной. А вот это первый важный момент. Здесь хочется ну, остановить на этом. И обычно мы спрашиваем, да, ну, как бы потом в ходе дискуссии, задаем вопрос, почему он был успешен, да, вот после рассказа этого кейса для себя, какие вы делаете выводы, чем он отличается от обычного микробизнеса. А, теперь, значит, я прохожусь по, по кейсам наших казахстанских социальных предпринимателей, потому что это всегда близко, но ну, это в нашей реальности, это уже удалось сделать, это работает, это устойчиво и это всегда мотивирует. Первый пример – это предприятие Шинерак из Уральска, Геннадий Фрэнк, я лично с ним знакома. Очень харизматичный, энергичный товарищ, который сам выпускник детского дома, и он сделал предприятие для благополучателей, которые как раз являются тоже выпускники детских домов. А у него целый там холдинг уже, да, с одной стороны есть а, СТО, шиномонтаж, вот, ну, для парней, да, какие-то технические такие вещи, где мальчики могут научиться и остаться там работать. А есть швейный цех, где отшивается там постельное белье, отшиваются какие-то мягкие пособия для детских центров, а, ну, такая работа с текстилем, а, в общем-то, для девочек эти оба цеха оборудованы, то есть на гранты закупалось в свое время различные швейные, там и остальное оборудование, вот. и ну, то есть целый цел, целый огромный холдинг и различные услуги они предоставляют, очень гибко подстраиваются к рынку Вплоть до того, что ну, они начали вот с таких вот цехов, да, где трудоустраивали, потом поняли, что не все выпускники хотят, собственно, оставаться, трудиться на таких производствах, у кого-то нет способностей, кто-то, ну, другие какие-то видят карьерные возможности. Вплоть до того, что открыли кадровое агентство при этой организации, и трудоустроить, зарабатывают еще на трудоустройство. То есть там уже не только выпускники детских домов, но и совершенно разные люди через это агентство трудоустраиваются. Такой впечатляющий довольно пример огромного, ну такого мотивированного, очень включенного коллектива, где люди изнутри знают проблемы этой целевой группы и, ну, в общем-то, помогают их решаете уже много лет и уже с успехом а, вот следующий пример это мир эргенбаева магазин радость находится в карганде мира тоже сама очень включенный человек которая Решает проблему детей с инвалидностью и весь вот этот, ну, как бы у нее такая сложная там история. Получается, что она вносит вклад и в проблему перепотребления, то есть, ну, вот этих вещей, да, она утилизирует, получается, вещи. Ей приносят а, какие-то старые вещи, ну, как старые, да, такие антикварные, а, либо же, как а, и секонд-хенд, либо вещи, которые куплены, но не, не востребованы. Она делает сортировку, переработку, приводит вещи в порядок, и магазин занимается их реализацией, а прибыль уходит на помощь детей с диагнозами. В общем-то, Мира, ну, как бы, пришла тоже к этой идее изнутри, потому что тоже такие личные моменты там были связаны, почему именно дети, почему это Сильва аудитория была, и это влияет, конечно, на мотивацию, потому что вот даже сейчас, когда идет кризисное время, я тоже знакома с ней лично, слежу за развитием событий, когда пандемия, когда бизнесы закрываются очень сложно, а все равно вот эта вот личная мотивация она не дает остановиться, она всегда движет человеком, который находит она находит выходы из ситуации, которые казалось бы вот безвыходные. Да? Но мир – это человек, который решает проблемы, где-то видит возможности, как раз применяет предпринимательский подход. Там, где ну, просто те, кто работает, на, например, ну, вот, на гранты да, или на какие-то э, социальные программы, уже давно бы закрыли и ушли, да, этот вопрос, то там, где есть личная мотивация, она продолжает находить все новые и новые пути для, само, для реализации этой идеи. А Следующий пример – это наш Ламатинский, это Гульзира Манторлина, который тоже знает это фонд Эльдани. Люди с инвалидностью создают различные сувенирные, изделия, продукцию. И вот здесь идея Гульзеры в том, чтобы трудоустроиться. Да? Здесь неважно, какую продукцию будут выпускать все время новые пробы, тестирование каких-то новых видов изделий, и косунки, и ну, вот брендовая продукция про, ну, с символикой города и так далее. Но в целом Основной такой путевой, путеводной да, является идея, что вот люди с инвалидностью и хотят работать, хотят зарабатывать, и для этого ищутся различные пути применения их способностей, да, и адаптации это, к потребностям рынка, к запросам, что сейчас нужно, что сейчас будет продаваться. А, тоже много лет, тоже довольно устойчивая модель, и… А, в общем-то, развивающиеся, как видно. Следующий пример – это Алексей Куликов из Костаная. Обычно здесь я показываю видео про их центр. Есть вот здесь ссылка на это видео. Я также могу его потом выложить в папку с материалами. Чем интересен этот кейс? Они открыли реабилитационный центр для детей с инвалидностью, который является базой отдыха. И э, часть услуг в этой базе идет бесплатная как реабилитационная программа, часть услуг коммерческая, э, то есть под корпоративы, под какие-то мероприятия сдается помещение. Вот. Но э, основной, э, ну скажем, такой крючок, который цепляет в этой истории, это то, что, собственно, база была построена на грант, да? то есть он, начин, он, Алексей, сам представитель НПО и был получен грант по программе «Корни травы» японской программы, которая как раз дает возможность строительства, недвижимости, ремонта и всего остального. А, и именно на средства этого гранта было заложено вот, помещение, закуплено там оборудование. И интересно было, как они строили, на ютубе выкладывали этапы да, постройки, и там уже весь город подключился к строительству, к оборудованию. И, ну, в общем, проект, ну, такой дом-2, да, локальный проект вызвал... Интересно только тем, что он будет помогать ребятам с инвалидностью, там родителям собираться, комьюнити, делать какие-то репетиционные программы, но и вот вовлеченностью местных жителей в социальные проблемы, что это, ну, они сделали а, процесс видимым и краудфандили вот, потом за счет этого, собирали средства да, за счет вовлечения местной общины, в то, что вот делается такое хорошее дело, и можно будет в этом поучаствовать. А ролик можно посмотреть, он очень вдохновляющий, интересный, там показаны, как и ребята приезжают, и возможности этой базы отдыха, очень такой вовлекающий. Как раз-таки она тоже в сельской местности находится, за городом, то есть, ну вот, если у, у кого-то есть из тех женщин, при которых мы будем, у ну, которых будут обучать, если есть собственность земля то можно рассматривать вот такие вот разные варианты организации каких-то центров реабилитации, либо экотуризма, ну вот что-то в этом духе тоже можно будет с ними потом рассматривать. Ну как, по крайней мере, как перспективу показать, что вот и вплоть до того, что есть грантовые средства на постройку таких вещей, что не только нужно надеяться на собственные там сбережения или там на то, что вы можете кредиты брать, но и вот такие возможности для соцпредпринимации тоже не исключены. А, ну вот, казахстанские примеры на этом у меня закончились, хотя их очень много сейчас, и, ну вот, то, что к сельской местности более подходит, мне кажется. Это сувенирка, как я сказала, у Гульзира, это мир с магазином своим вторичным, а, ну и вот Алексей, да, с, на сельской местности пансиональ. А, те примеры вот российские, которые, мне кажется, могли бы, да, тоже, это вот Анна Тихомирова, у которой проект «Книжный автобус-бампер». А, ее проблема, которую она хотела решить, это то, что наши дети все в гаджетах, что они мало читают, что они не вовлечены в книги. И значит, был куплен автобус, который переоборудован под такую передвижную библиотеку, книжный клуб. И этот автобус разъезжает по всей стране, в том числе и по сельской местности, останавливается, проводит различные акции, торгует книгами, там, учебными пособиями, вовлекает детей ну, в такую интеллектуальную интеллектуально насыщенную жизнь, да, и вот есть здесь сайт, можно посмотреть, уже несколько там автобусов за эти годы было куплено и довольно востребованный государством проект, государство очень часто обращается к услугам, чтобы проводить какие-то совместные акции, мероприятия, в том числе вот в отдаленных районах, в отдаленный район довести какие-то акции, какие-то идеи, это тоже очень важно. Ну, то есть вот о том, что этот пример Анны для меня, он о том, что не только, ну, население может быть не только вот такое, что связано непосредственно с каким-то ручным трудом, с какими-то там мастерскими шитьями, как это обычно, ну, стереотипно мы воспринимаем, но и вплоть до вот таких вот интеллектуальных, так скажем, идей, это тоже имеет место быть, это тоже реально делать, и у нас сейчас в Алматы, насколько я слышу, Азиза Утигенова делает похожий проект. Это вот хозяйка краудфандинговой платформы раньше. Сейчас она ее продала. И у нее Укрман uh, АОЛ, по-моему, называется читающая АОЛ». Они делают библиотеку. Ну, там она не передвижная, стационарная. Но, тем не менее, идея очень похожая на вот, uh, то, что делает Анна Тихомирова в Москве. Следующая – это обувная фабрика «Тип Бош» из Петербурга. Он делает этот проект по модели Том Shoes. Это тоже один из самых первых проектов социального предпринимательства в мире, когда американец увидел в Латинской Америке, что дети ходят босиком, не могут позволить себе обувь, и подумал, как бы богатые страны могли помогать бедным в этом смысле, и придумал вот эту модель, когда покупая обувь, одну пару обуви, в Северной Америке, вторая пара бесплатно отправляется в Южную Америку, то есть как бы, цена вот этой бесплатной пары обуви она заложена в ту покупку. И питерцы сделали похожую модель. Фишка здесь в том, что эта обувь не должна быть технически слишком сложной, да? это не может быть какие-то Кожные модели, да, которые там трудны в производстве, отшиваются очень тяжело, там дорогостоящие по себестоимости. Они взяли, вот разработали такие макасики легенькие, да, которые довольно дешевое сырье, не так сложно по оборудованию. Вот, и заложили пара за пару, да, то есть покупая одни макасики, ты отправляешь вторые каким-то малоимущим, ну, или там многодетным семьям, и понимаешь, что... Ты делаешь доброе дело вплоть до того, что ты можешь там вложить какое-то письмо или поинтересоваться, кому было отправлено, ну то есть это вот тоже такая некая социальная составляющая, которая больше, чем просто торговля обувью, это в этом есть идея помощи другим, ну такой осознанной осознанного потребления, да, тоже какого мира. Вот, и то, что очень подходит для села, это мой любимый российский кейс Гузель Санжапова. Вообще, про гузель надо, конечно, смотреть видео. У меня есть оно, которое я показываю там подробненько про ее идею и прямо отснятые кадры с производства и интервью с жителями деревни. Но про нее очень много материалов на Ютубе. Почему про нее нужно смотреть? Потому что она безумно харизматичная, такая, ну, огонечек девочка, да, такая вот, как говорят, я не знаю, поцелованная богом что ли, какая-то такая вдохновенная очень. История в том, что история на самом деле очень банальная. У ее отца была пасека на селе. И мед не продавался от слова совсем, и там долги, в общем, были, и накачали они какие-то очередные там тонны меда, нужно было его продать, и как бы не шло особенное дело. И она маркетолог, и она думала, думала как бы ну, продать этот мед, да, и у нее родилась такая идея, что надо какой-то интересненький продукт, отличающийся от рынка. Она поехала, посмотрела, что там рядом есть лес, где можно собрать ягоды и, значит, обогатить мед, сделать мед с ягодами. Это было сделано, и она завернула его в интересную, красивую упаковку там, эко такое все, все дела, красивое что-то очень. И крупные сети супермаркетов начали это брать ну, вот эту маркетинговую историю да, про ягоды, про экологию, про что-то там такое. А девочка, в свою очередь, увидела, что, ну, когда она туда поехала, увидела, что деревня умирает, что жители уезжают, дома рушатся, а, и те люди, которые там остались, совершенно нет работы, и, в общем, очень печальная ситуация. Ее это как-то тоже лично задело, и она решила, что она восстановит эту деревню, вот, и а, придумала она это производство меда с ягодами, а теперь уже линейка там у нее расширяется, и какие-то маленькие фасовки в ложечках мед, там в баночках каких-то... Ну, в общем, применяют все знания по маркетингу, чтобы расширять эту линейку, переупаковывать по-разному этот мед. Вот. И в итоге она и краудфандила, и она организовала там концерт группы Чайф, чтобы привлечь туда. И она придумала... Что будет продавать туры крупным компаниям для тимбилдингов, там, типа «Посади лес», там, «Сделай тропу», да, что не просто выехали на природу, по, по, там, приняли алкоголь и это есть команда образования, а что команда образуется под действием, ну, при, при участии в какой-то активной деятельности продает значит эту историю там и в итоге вот за несколько лет можно увидеть как изменилась деревня как ну, из, ну, даже чисто визуально были построены и дома и дороги детская площадка инфраструктура а так и изменился менталитет самих жителей до да, когда ну начиналось они а кто-то со скепсисом кто-то с такой усталостью жизненной если такой неуви ну, ну вот как это все будет и как сейчас они с энтузиазмом с блеском в глазах говорят про свою деревню про, что они там и клуб строят для бабушек и... ну то есть люди как будто бы встрепенулись и начали жить не выживать а вот именно жить и ее вклад в конечно колоссальный, да? Это девочка зажигалочка, которая зажгла всех остальных людей, ну не просто как бы красивыми речами, а тем, что дала им реальные инструменты развития себя там своей местности, где они живут. Вот. Это нужно смотреть. Сегодня у нас не так много времени. Ролики, ну, а на тренинге на живом тренинге с людьми я бы, конечно, посмотрела есть, потому что когда вот такие же люди, как они рассказывают о том, что они делают, это, конечно, дорого стоит, и это очень мотивирует и зажигает людей. А, та -та -та. Ну и вот я даю такой слайд про в целом, какие в мире проблемы решаются социальными предпринимателями, какие есть а, идеи, направления идей. Можно обсудить этот слайд, да, можно дать просто на самостоятельное изучение, но цель этой активности в том, чтобы люди поняли, увидели спектр вообще, ну как бы расширили представление от традиционно того, что их поле зрения, чем я могу зарабатывать, до того, чем вообще в принципе зарабатывают. И когда мы смотрим да, на такие вещи, мы понимаем, что, в общем-то, все эти вопросы как раз касаются и сельской местности, и людей с меньшим доступом, нежели то, чем занимается традиционный бизнес обычно. Вот. И это как-то ну, сформирует, да, скажем, понимание. А сейчас я хотела бы поговорить с вами, с вашего позволения. Вот есть ли у вас какие-то уточняющие вопросы по кейсам, про которые я рассказывала? Может быть, вы знаете какие-то другие подробности про это? Ну, короче, что-то есть добавить или уточнить по, именно по кейсам? Какие-то комментарии, может быть, отозваться как-то? Есть очень хороший кейс у нас в Алмате. Есть замечательная девушка, она юрист Динара, и у нее в семье особенный ребенок. И Динара, благодаря тому, что она этого особенного ребенка сама стала лечить, сама стала искать какие-то подходы в лечении, именно в адаптации его. Она сейчас откры... не сейчас, он уже у нее несколько лет этот центр. Она открыла медицинский центр. Динара сама юрист, и она этот центр содержала за счет своей юридической практики. Когда она пришла ко мне, она говорит: "Я на что мне делать? Как мне на своей юриспруденции зарабатывать больше, чтобы у меня хватало денег на содержание центра?" И вот мы с ней сидели, разработали, придумали модель, при которой Часть услуг у нее в центре бесплатно, или вообще там условно платное, такое что за вот а часть такие коммерческие. Причем сейчас один из ее клиентов отдал ей здание, у нее огромное здание. И вот сейчас вот там порядка около там, тысячи квадратов, ну то есть такой сопоставимый хороший торговый центр. Вот, сейчас она в этот центр завозит оборудование, у нее есть шикарная команда, это у нее там семейный бизнес, они работают там всей семьей в этом. Вот. И сейчас этот центр, он, он не коммерческий пока еще в лучшем смысле этого слова, ну то есть он не зарабатывает серьезных каких-то денег, или вообще там, да, может сказать, не зарабатывает, но он уже себя окупает. То есть вот, в принципе, они вышли на тот уровень, когда она уже из своей юридической деятельности практически денег туда не вкладывает. И это в Алмате. Ну круто, то есть вот герои среди нас, можно как бы да, такие примеры включать, и чем они ближе, ну я не знаю географию, опять же, проекта, но я уверена, что в каждом регионе Казахстана можно найти такие вот близкие кейсы, чтобы этим людям было... Как свое, да, воспринималось. Вот я, если можно, вас попрошу сейчас перейти по ссылке. Я в чат кинула ссылочку, и это будет доска джемборд, где мы сейчас сможем поклеить с вами стикеры. Так, я вижу. Кто-то пришел, классно. Вот здесь вот слева есть панелька, вы видите, это ручка, ластик, стрелка и четвертое это стикер. Вот э, при помощи вот этого стикера можно писать какие-то идеи и клеить их на эту доску. Я бы вас сейчас попросила из тех кейсов, вот, которые вы знаете, из того, что я сейчас рассказала. Давайте, пожалуйста, покидаем идеи, что для вас отличительные черты социального предпринимательства. Что для вас социальное предпринимательство? С чем оно ассоциируется? К чем оно отличается от обычного бизнеса? Просто, ну, такое ассоциативное поле. Это можно взять параллельно, ну, как бы не ждать меня там или всех. вот Просто пользуйтесь стикером, ну, например, да. Я пишу, что для меня социальное предпринимательство это прежде всего личная вовлеченность. Вот я сделаю стикер личная вовлеченность. Это то, о чем говорила Яна. О том, я приводила примеры там, мира и других. Это когда тебя самого цепляет, да, там та проблема, которой ты будешь заниматься. Вот, кто-то пишет ценности уже стикер. Да, круто. Вот сейчас я прошу, таких стикеров накидайте побольше. Как вы поняли для себя там и вообще понимаете, что с чем связано стадия предпринимательства? Ну такое облако смыслов, что ли? Давайте сделаем. Насколько для вас это про деньги? Насколько для вас это? Ага, желание изменить жизнь, классно. Хочу решить проблему сообщества, да. Вовлечение уязвимых групп. Круто. Ну вот пока из того, что мы пишем для меня, получается как больше похоже на какую-то социальную деятельность. А можете добавить что-то, почему это все-таки предпринимательством называют? Ну окей, Бутин НПО, бери гранты, решай, обовлекаю уязвимые группы. Какие еще есть акценты? Угу. Решаю проблемы при помощи бизнеса. Классно. Что, что это значит при помощи бизнеса для вас? Ну вот для меня это я написала, да? Uh -huh. На самом деле, что вот я хотела бы то Наверное, здесь нужно как раз я бы, я бы в этой сессии об этом поговорила, что в чем, наверное, отличие как бы в чистом виде НПО от социального предпринимательства, да, где вот эта граница. Потому что ну, НПО, если можно решать социальную проблему, просить все время помощи у других, и тут куча всяких да, инструментов, там, гранты, краудфандинг там, и так далее, и так далее. Но в чем отличие социального предпринимательства, что вы решаете эту проблему не при помощи, даже вот как бы самого сообщества, зарабатывая на этом через бизнес? Mm -hmm. То есть вот эти все твои примеры, которые Света, ты приводила, они как раз про то, что э, все бизнес-подходы, все, все это реально. Вот здесь поломать, наверное, вот этот шаблон, что бизнес это только про богатство, да, и что в бизнес нужно было вкладывать большие деньги, что нужен там капитал, что без капитала там нифига вы не заработаете и так далее, и так далее. А здесь именно социальное предпринимательство, оно с тем, что... Ты вот как бы из того, что у тебя есть, и иногда даже из того, что, чего у тебя вообще нет, а при помощи вот предпринимательства, да, какой-то инновационной идеи с использованием бизнес-инструментов, ты бабаха, у тебя получается вот устойчивый, успешный бизнес, который ты и как бы зарабатываешь, и получаешь прибыль, но при этом именно решаешь социальную проблему. То есть, вот, мне кажется, в социальном предпринимательстве, в понимании, да, в, в, в подходах, да, очень важно вот, показать и вот эти две составляющие, социал, социальная проблема, решение ее и а, бизнес. Что мы не, не просто да помогите нам, пожалуйста, благотворительность, там, вот, о чем я говорила, а что это самостоятельное решение? Вот. Своими силами, своими мозгами, с привлечением того же комьюнити, сообщества и так далее, и так далее. То есть вот, что это все возможно. Мне кажется, твои кейсы, они как раз про это были. Как бы нам это сформулировать, чтобы мы могли это в стикер вынести, вот эту основную мысль? Ну вот я тоже как раз стикер открыла, сижу сейчас про это, думаю, вот mm -hmm. как коротко сформулировать. Может быть, вы поможете, может быть, коллективный разум? Ну, типа, социальная проблема или как бы зарабатываю на решение социальной проблемы. Не на решение И, а на решение Е. Ну, это как бы... На решение а, соцпроблемы, проблемы а зарабатываю бизнесом. Сам. Да, зарабатываю сам. Сам совместно, совместно с людьми да? угу. людьми которых, которых эта проблема затрагивает наверное потому что да не кто-то пришел мне кажется ключевое и тебе там помогает да? а тот, что ты сам на основе как бы, вот... потом на, на еще мне хочется на минимальных да на минимальных ресурсах даже при отсутствии Угу. традиционных, да, каких-то ресурсах строится бизнес. У меня еще есть такая ну, шкала, где вот с одной стороны традиционный бизнес, с другой стороны НПО проекты. Угу. Ну и с где-то посередине. Я обычно это объясняю. Но вот здесь я подумала, что для сельских женщин мы будем дольше объяснять, что такое НПО, ну, как да. бы да. социальные проекты, да, да, да. поэтому я сознательно не стала эту схему да, включать да. здесь. Здесь, мне кажется, наоборот, важно будет поговорить про то, что такое социальная проблема. Вот это для меня, наверное, больше к теме формирования идеи, когда ты будешь искать свою идею, а мне кажется, очень важно поговорить, потому что людям которые далеки от нашего сектора, вообще от соцсектора. А когда говоришь вот это словосочетание «социальная проблема», для них это что-то, я не знаю, такое «голод в Африке», да, что-то такое вот абстрактное. А когда мы говорим о, ну, о конкретных, вот, цель в том числе моих примеров была о том, чтобы показать, что социальная проблема – что-то вокруг тебя, что-то очень близкое к тебе, что есть рядом там. Люди с инвалидностью, дети с инвалидностью, там, я не знаю, бедность на селе или же там умирание села. Ну, вот это какие-то понятные тогда вещи, да, чтобы вот как раз таки цель приблизить к этому опыту. И здесь мне видится, что про бизнес они как-то еще поймут, да, про предпринимательство, что надо зарабатывать на чем-то деньги. Это довольно понятная идея. А про то, что при этом еще решать социальную проблему, вот это многих отпугивает вот в такой формулировке, да, социальная проблема. Здесь, наверное, можно еще постормиться какие проблемы ну, ты видишь там вокруг себя, да, какие проблемы, с чем ты сталкиваешься, что тебе близко, да, какие твои жизненные истории. Вот, это, ну, не совсем в моей сессии, но мне кажется, это важно, да, раскрыть для людей, что такое, в принципе, социальная проблема. По крайней okay. мере, когда со студентами мы это отрабатывали, они ну, изначально пугались очень, этого. где я, а где социальные проблемы, мне ничего это не надо, я хочу просто зарабатывать деньги. Но когда ты проходишь через сессию генерации, какие, что вообще вокруг тебя происходит, они тогда понимают, что оказывается, да, оказывается это близко. Ну, так, я, я правильно услышал, то есть здесь, вот ну, не в этой сессии, но, может быть, вот посмотреть Света, тогда в какой сессии про социальную проблему поговорить? Да, Сима сейчас тоже вижу. Хорошо. Тут я музыку. не очень знаю, что Яна будет давать в генерации идеи, но вот у меня этот блок в моем тренинге в генерации идеи. Я просто это закидываю как мысль, чтобы она не ушла. Ее ага, можно ага. в этой сессии давать, вообще не проблема. В смысле, это же искусственное деление на сессии, да, это некая просто стройная логика, но как бы я бы говорила про это. Mm -hmm. Вот смотрите, я могу вам сказать такую вещь, да. Я как-то, э, я больше, да, например, про бизнес. И знаете, вот я вижу такую вещь, что у предпринимателя, вот даже у предпринимателя где-то маленький, вот у нас есть проект «Кока-кола Белестеры», это как раз про женщин на селе про то, что они открывают такой малый микро, я бы даже сказал нано бизнес вот. и там фишка в том, что у нас сейчас всяческий бизнес вот он где-то на уровне ну там я не знаю НПО да по крайней мере тех же самых инструментов дается очень много грантов и, к сожалению, бизнес считает, что он на этих грантах может жить пожизненно. То есть вот этот вот вариант, что ты получил грант, и это тебе фора, на который, из которой ты максимум должен извлечь и зарабатывать сам, очень многие э, подаются, со, начинают создавать свой бизнес из-за разряда «мы только и делаем, что мы пишем заявки на грант». Но это там условно и ПТО и прочие вещи. Mm -hmm, То есть mm -hmm. вот здесь, как бы там ни было, да, это социальное, но это, как бы там ни было, это предпринимательство. То есть ты должен понимать, что ты хорошо, вот твои, например, там какие-то грантовые, это тебе поддержка, но сам ты, у тебя должны быть свои финансовые инструменты, которые позволяют тебе быть устойчивым. Есть... Я, подожди, я просто сразу тогда, потому что когда мы говорим финансовые инструменты, а очень часто все сразу, первое, что приходит в голову аудитории, да, целевой нашей аудитории, то значит, у меня должны быть деньги. Нет, на нет то, не что... обязательно, вот. вот поэтому я думаю, что вообще. Вот, да -да -да. Кстати, да, кстати, да, вот кстати, очень... Меня, на... Свет. На... Это, на... и знаешь, вот этот вот стереотип, он есть и в бизнесе, то есть я могу открывать бизнес только при условии, что у меня есть серьезные деньги. Нет, вообще да, не да. про то абсолютно, и бизнес денег не начинается, вот это совершенно точно, вот. Вот. Поэтому. и поэтому, когда мы говорим про финансовые инструменты, я думаю, это вот как раз ну, тренерам, да, которые вот в социальном предпринимательстве будут работать, для кого мы как бы и делаем, да, вот, вот это все сейчас, очень важно доносить мысль, когда мы говорим про соцпредпринимательство, что использование финансовых инструментов это не значит наличие у тебя там кошелька, да, а есть другие. Методы, инструменты, способы, да, всевозможные, и которые мы называем финансовые инструменты. И здесь, может быть, их, может быть, в этой сессии можно их назвать, и потом они будут раскрываться, да, вот в, друг, в других сессиях. Но мне кажется, очень важно, вот Света права, да, донести, вот с разных сторон посмотреть на вот это понятие. И через вот это вот м -м, упражнение, да, брейнсторминг, да, или какая-то вообще дискуссия, да, то есть пощупать. То есть, из чего это состоит, инновационность, да, то есть в чем инновационность, то есть, мне тоже кажется, для нас это понятное слово, да, такое вроде используется, и я уверена, что и на селе его все, конечно, слышали, но мы не всегда четко понимаем, понимаем да, пощупать, может. да, что же это такое, оно такое какое-то, я не знаю, общее место уже стало, поэтому, может быть, вглубь пойти. И второй типа, части мы... моего спича мы пощупаем, то, что вы ага. хотите пощупать, мне бы хотелось отозваться, вот, мне кажется, это важная вещь, про которую мы проговорили, что есть социальность, а есть, ну, тут деньги, да? У меня У -у -у. еще есть такой инструмент работы. Там еще Асима хотела что-то сказать, она руку я поднимала. Я по потом я вернусь. Чуть -чуть. Хорошо, девочки, спасибо. А, то, что сказала, вот я начну немного, отключу назад, Светлана Багатериева сказала, кто может применить вообще, у меня там тема ГЧП же, как его используют, и также в этой, по ГЧП я буду с разбором вообще, какие проблемы на селе есть, как вообще используется ГЧП. И они говорят, дорог нету, там школ нету, садиков нет и так далее. С этого начнется. Говорят, а что вы можете дать? Это Тогда у нас, когда брейншторминг начнется, и мы, я сделала один пример, они говорят, у меня есть молоко. Кто-то говорит, у меня есть закваска и так далее. я вот первый вых выход, будет такой, что у них будет социальный проект, который они, там сыроварня, помните, мы Светлана, с вами обсуждали, mm -hmm. сыроварню они сделать, брызу выпускать и так далее. Но они же привлекают тех людей, уязвимых, которые, там, пускай будут бабушки, одинокие матеря, которые дуют корову и привозят, либо там козу дуют и приносят, день сбор молока делать. Второй, как пример, то, что сейчас я уже, который себе наработала, опять же с лесом связан, да? Он похож с медом. Есть рядом, если лес, они, значит, собирают, значит, эту ягоду. Они собирают, но тот, который уже имеет средства либо какие-то инструменты, он делает такую сушилку. И они вот, ягоду сушат не только для компота, но даже для чая. Такие mm -hmm. вещи можно сделать, когда э, весь народ, вот эта села, он может приносить, за это зарабатывать деньги. Не нужно ему в город ездить, там 2 килограмма ягод собрал и так далее. И здесь мы когда начнем разбирать, что они могут и что да, может даст государство. И также есть у меня же м -м, партнерство с крупным бизнесом. Не mm -hmm. только там житье. И там уже каждый любой житель, который имеет средства, которые чтобы мог он отбивать там 2 килограмма э, ягод, привез, чтобы ему мог дать деньги. Даже их ежедневный заработок. Вот таким mm -hmm. образом мы сделаем. И тогда я начну того, что с разреза именно проблема села. Проблема сила, недорабо... но это же будет глобально, а который им большим будет плюсом, чтобы их достаток, чтобы какая-то э, там э, искоренение безработицы, ну, конечно, это 100% не будет. Я с этого начну. но я еще mm -hmm. так быстро, потому что я себе э, расписала, как это будет. Вот я сейчас специально записывала Светлана. И... Ну, как, вот в принципе, mm -hmm. в этом я сделаю такой брейншторминг. Начну хорошо. с ГТП, да. разбор проблем и даже что мы можем, как их решать и так далее. Да, хорошо, я поняла, Свет, Ян. Вот просто мне кажется, что сейчас, то, что Асима сказала, у нас эта тема да соцпредпринимательства, темы, проблемы, которые можно решать, она получается немножко такая сквозная. И, возможно, сейчас вот в каких-то других темах к ней можно возвращаться, напоминать, и с нее, как бы от нее отталкиваться, и уже потом дальше развивать другие темы. В данном случае использование там, ГЧП как инструмента крупного бизнеса, там, и так далее, и так далее. Что вы про это скажете, мои глубоко уважаемые а мастер-тренеры? А вот, я думаю, что вот эта тема, именно вот с учетом того, что вот смотрите, мы даже то, что на доске накидали, да, это там очень много про ценностей. Это же угу. вот опять же, да, зачем тебе бизнес? Ты зачем его собираешься открывать? Они же не задают себе этого вопроса. У них на поверхности в большинстве случаев одна вещь. Я хочу заработать денег. Понятно, у кого-то нет работы, у кого-то нет возможностей. вот это то, что касается финансовой составляющей, это выходит на первый план. Но вопрос о себе, зачем тебе бизнес, они не задают. Потому что условно нужно, эти деньги нужны здесь и сейчас. Но mm -hmm. здесь и сейчас, даже если ты условно пойдешь сегодня, там ИПшку зарегистрируешь, скорее всего, даже в течение недели ты денег не получишь. Не с этого все начинается. То есть, когда они начинают, вот там те же начинающие предприниматели, даже действующие, когда они начинают задумываться над тем, зачем тебе бизнес, потому что у большинства, знаешь, когда, ну, там условно, мы начинаем просчитывать их доходы ну условно там 300 тысяч в месяц он получает 300 тысяч и когда вот на это на все смотришь и слушай но ну, а вот тебе вот этот геморрой нужен может быть ты пойдешь наемным сотрудником куда-то потому что вот это что за бизнес у тебя и то есть он не условно не самозанятый да у него там 3-4 человека работает например да вот и когда он начинает вытягивать вот это вот, вот, ну как же, вот мне хорошо от того, что я там сам делаю, что у меня есть самостоятельность, а потом он, тут я возможность даю людям работы, да, и прочие вещи. То есть вот здесь, в этом случае, вот однозначно эта тема, она постоянно будет всплывать. Угу, да, согласна. А У меня просто еще возникла мысль. Есть еще такое одно ограничение да, и стереотип про социальное предпринимательство, что на социальном предпринимательстве ну, вроде много денег не заработаешь. Вот просто ты сейчас сказала, там 300 тысяч в месяц весь доход. да, И зачем вообще такой бизнес? Потому что бизнес это 24 на 7, да, о чем мы говорим. Тем более в социальном, в социальный бизнес это еще и ты все время сталкиваешься с проблемами. То есть, как, ну, такое, то есть достаточно болезненно. Вот как вы думаете... Но мне кажется, что социальный бизнес – это на самом деле очень перспективно. И там емкость, скажем, заработка, она тоже безгранична. Потому что ну, как бы это вот такой тренд и сегодняшний, да, когда мы про ценности. Весь мир говорит про ценности, весь мир говорит про взаимопомощь, весь мир говорит о решении социальных, экологических проблем. То есть как вы думаете, вы, здесь вот нужно об этом поговорить, что социальный бизнес – это не бизнес, не, не нищий да, бизнес, когда ты там сводишь концы с концами, а что это возможность все-таки достаточно широкого развития, тоже мультипликации и так далее, и так далее. У меня просто вот сейчас... Смотрите, вот эту дискуссию я провожу вот на этом инструменте. А, где... Давай, вот как раз и мы вот, пришли. да? да к этому. Где у меня, значит, вот тут социальное влияние, вот здесь вот монетизация. И я прошу mm -hmm. людей поставить стикер. Где вы считаете, что традиционный бизнес находится? Например, они клеят мне точку вот тут, вот, да? Ну, типа, денег много. Так, видно, нет? Вот тут, например, они ставят, да. говорят. Ну, традиционный бизнес, что, денег много, Та же Кока-Кола здоровье нам гробит, как бы социального влияния никакого, им нужны дополнительные программы, чтобы на социум как-то позитивно влиять. Вот это традиционный бизнес, например. Где находится тот же, я не знаю, НПО или какие-то вот благотворительные, там, Оружан Сайн, все знают. Говоришь, вот Оружан Сайн, где находится? Он ну, вот здесь вот она себе ничего не зарабатывает, а детей лечит, да, например. А социальное влияние у нее огромное, потому что государство там не, никак не влияет, а она влияет, да, вот отправляет этих детей за границу лечить. А теперь давайте подумаем тогда, где социальное предпринимательство здесь находится. И начинается баталия. Один вышел, поставил точку вот тут вот и говорит, ну, типа, денег немного, ну, ну, и как бы, ну, ну и влия. Один вышел, поставил точку вот здесь, там, да, и говорит, что все-таки в социальном денег немного, а влияние много. Один вышел, поставил вот здесь, говорит, я перфекционист, я хочу, чтобы у меня идея была, как у традиционного бизнеса, и влиял я там, как ржан, и мне говоришь, при каких условиях это возможно, чтобы ты вот так вот да, развился и все, и стал традиционным бизнесом. И вот эта дискуссия, она как раз вот здесь, и ты понимаешь уровень притязаний да, этих людей. И mm -hmm. те грантоеды, которые будут грантоешками, они поставят где-нибудь, ну, вот так вот, да, что типа Ну, у меня социального влияния там много, но денег в социальном предпринимательстве много никогда не будет. И mm -hmm. вот это, здесь ты с этим убеждением сталкиваешься и спрашиваешь. Почему ты так считаешь, что здесь денег никогда не будет? И обязательно в аудитории найдется кто-то, кто скажет, да, нет, да будет, да я знаю такие примеры, когда ты это? И вот здесь за счет, ну, как бы, энергии группы, да, за счет вот дискуссии, ты но здесь нету цели, знаете, сказать, так, ребята, а сейчас правильный ответ, социальное предпринимательство mm -hmm. вот здесь, да? мы в итоге заканчиваем, что каждый выбирает для себя, вот этот стих, да, бессмертный, если ты видишь свое социальное предпринимательство, ну, здесь вот, Яна, вопрос, зачем тебе бизнес, для меня этот вопрос звучит, почему ты этим занимаешься, не зачем, да, а почему, что ты, тебя мотивирует именно этим заниматься. Да, вот у ми, с миром мы много разговаривали, как бы этот человек, который говорит, слушай, меня задолбали уже эти все проверяющие, бесконечные, эти все, сейчас вот аренды, дорогая, все. Почему ты это делаешь? Да? что тобой движет, когда ты именно вот так это делаешь. И тут у человека обычно есть какая-то личная история, да, которая за этим, за всем стоит. И вот здесь вот как бы как финал этой дискуссии я предлагаю с одной стороны посмотреть на вот ну, то, что обсудить можно, что вот давайте подытожим, да, что есть у нас какая-то социальная миссия, то есть мы решаем какую-то проблему, при этом есть предпринимательский подход, да, я даю это как вот пять, да, музыки, чтобы вот тактильно это все легло, да, музыки. социальная миссия, предпринимательский подход, это значит, ты все время креативишь, где взять, как сделать, как что, да как сопоставить имеющиеся возможности с потребностями, с тем, что тебе нужно, со своей стратегией, куда ты хочешь развиваться. Вот инновационность, про нее мы подробнее поговорим. Обязательно про устойчивость говорим, что это не может быть такое, что сегодня тебе дали грант, у тебя есть это предприятие, завтра грант закончится, ты закрываешься. Это немножечко про другое. Масштабируемость – это про рост. Да? И вот здесь как раз мы замыкаемся на этот вопрос, по поводу того, сколько денег в социальном предпринимательстве и могут ли быть там огромные там прибыли. Да? Как правило, здесь мы проговариваем, что социальное предприятие э, отличается от обычного тем, что ты хочешь все время усиливать эффект, но ну, поскольку за тобой стоит какая-то идея, и ты хочешь эту идею все время развивать. А для того, чтобы развивать, тебе нужно туда вливать все время. Вливать, вливать, вливать, как бы не себе там на Мальдивы, да, а вливать в это дело. А чтобы вливать, ты хочешь все время больше зарабатывать, соответственно, ты растешь, да. И вот здесь только ты сам ставишь себе понимание, что для тебя достаточно, что для тебя много, что для тебя рост, что для тебя масштаб, как бы, и получается ли у тебя в этом масштабе существовать так, что тебе это нравится, ну, как бы тебя это устраивает. Вот, обычно эта дискуссия заканчивается вот таким вот, ну, как бы, подведением итога. Потом я даю банки социальных идей, где можно почитать, что вообще люди в мире делают, как и где. Mm -hmm. И в конце у меня, ну, на домашнее задание или как идет ролик, я вам чуть-чуть его покажу. Он для mm -hmm. меня хорош тем, что он как бы такой скелетик дает вообще, как развивается социальное предприятие. Сейчас я секундочку его найду, он у меня открыт, но что-то 300 папок, сейчас, минутку. Это «Навстречу Переми», о господи, как его? фонд «Наше будущее» Вагид, вот этот Олег Пьеров, российский фонд, они, заним... они кстати, дают, это вот к вопросу, Иждивенчество, они не дают гранты на социальные предпринимания, они дают без сроч, ну как бы беспроцентные займы, да, и я думаю, что если средства, выделяемые на соцпредприятия, называть не грантами, а стартовым капиталом, это могло бы нас сильно выручить, но это как бы не к нам вопрос, конечно, а к тем, кто эти программы администрирует, вот, ну, в общем, ролик, так, Сейчас как-то запущу. Я его... Пошло? Да. Как создать социальное предприятие? Есть ли какая-то стандартная схема? На что опираться и как действовать? Если в любой другой сфере можно найти множество пошаговых инструкций, то в социальном предпринимательстве развитие событий всегда индивидуально. Почему же так? Происходит. Дело в том, что зачастую первый шаг к созданию социального предприятия происходит, когда человек оказывается в уникальной, порой непростой ситуации и сам предпринимает шаги в зависимости от заданных ему неповторимых условий здесь и сейчас. Многие социальные предприниматели пришли к своему делу, так как были вынуждены решать свои проблемы и проблемы своих близких людей. А это, безусловно, всегда неповторимый опыт. Но все-таки мы решили попробовать выделить первые шаги в фильме живой инструкции. Первое. Судьба. Когда человек вынужден справляться с проблемой, а затем решает передать найденное решение другим. Второе. Жизнь. Когда сама жизнь намекает, открывает лазейки возможностей что-то улучшить, дать людям то, чего им не хватает в жизни. Третье. Условия. Когда жизнь не просто позволяет, а создает условия для социального предпринимательства. Следующие шаги. Четвертое. Идеи. Идей великое множество, и они вполне могут повторяться. Уже много всего придумано, и это с успехом можно использовать. Пятое. Проекты. Проект – это идея, подкрепленная осознанием конкретных практических действий по ее реализации. Шестое. Бизнес-план. А бизнес-план – это продуманный план, когда уже можно просчитать и измерить ожидаемый результат. Седьмое. Следующий шаг – это самоопределение человека, принимающего решение. «Я буду делать это». Часто такой человек тянет проект в одиночку, как сталкер, являясь его проводником и двигателем, тянущим и толкающим проект вперед. Восьмое. Следующий шаг – круг единомышленников. Привлечение друзей, формирование вокруг себя круга близких людей, которые могут даже не участвовать непосредственно в хозяйственной деятельности, но они поддерживают основателя проекта, его движение души, его горение, его энергетику. Этот шаг просто необходим для устойчивости предприятия. Девятое. Следующий шаг, когда из этого круга друзей формируется действующая команда. На основе такой команды и формируется предприятие. Десятое. А далее может начаться формирование сообщества. Основатель и те, кто его поддерживает, Выбирает, в какой форме собственности создавать предприятие. В общем, короче говоря, это такое там, шестиминутное э, резюме и такая перспектива на все остальные дни тренинга, чем мы будем дальше <смотворять> рассматривать. Как бы, да? Вот мы Пожалуйста, поговорили, мы угу. что это твоя внутренняя там, вовлеченность, что это некая или проблема, или возможность, которую ты видишь. Вот. Ну и дальше будет вот это вот. так мы закрываем обычно тему, что такое вообще соцпредпринимательство. Вот. По идее, у меня на эту тему все сейчас. Ну, есть какие-то дополнения коротко, да, потому что мы для себя определили такие рамки по часу, да, на каждую тему. Ну вот в заключении просто, мне, мне очень понравилось, да, вот как мне кажется, логично, и вот этим роликом завершающим прям вообще... Я вот его не встречала, но он такой очень 6 минут, мне кажется, вполне себе и по времени, и визуализация. Что скажут Яна Асима? Нет, все норм. Да, Асима, говори. Коротко, быстро в заключении. Супер. Мне понравилось. Ну, Можем пока вот как эту как рекомендацию закрыть да то есть свет естественно будет вот объяснение все ссылки то есть наши тренеры по соцпредпринимательству как раз весь материал этот получат и могут использовать мне, мне кажется это вот вполне для темы единственный вопрос свет вот тебе как разработчику да, этой это сессии как ты считаешь, вот минимум, да, сколько нужно на это время тратить и максимум? Потому что, ну, бывает, что нам нужно, нам день дали на вообще на все соцпредпринимательство, кто-то дает неделю. Вот у тебя по временным рамкам, как рекомендация для тренеров, что ты можешь сказать? Ну, если это офлайн, у меня на это уходит полдня обычно или даже mm -hmm. целый день, в зависимости от дизайна тренинга. Мы делаем как? Мы рассматриваем каждый кейс записываем на флипчарте, развешиваем mm -hmm. по стенам, у нас в итоге тренинга там 20-30 флипчартов на стенах висят, потом у нас дискуссия, что такое для тебя социально, ну сначала какие, что ты там общего заметил, какие черты, что для тебя, потом вот этот график они рисуют, в конце они голосуют, как бы мы даем стикеры, они голосуют из всех кейсов, что для вас наиболее близкий кейс социального предпринимательства, mm -hmm. что для вас отражает суть этого явления. Они ходят ногами, там это все развешивалось. В конце мы смотрим ролик, и они получают эти самые банк идеи, чтобы дома подумать. Ну, вот по-разному, в зависимости, сколько кейсов я включаю, да, и, ну, вот это такая у меня длительная работа от полудня. Сейчас я пробежалась очень, ну, так, как бы голубым, да, по каждому да -да -да. кейсу. Mm -hmm. Обычно там вот у меня оно по трем параметрам, то есть проблема, социальная составляющая, монетизация за счет чего. То есть я стараюсь заострять, то есть где проблема, где деньги, где проблема, где деньги, что вот эта связка в голове выстраивалась, что... Mm -hmm. Есть какая-то задача, которую я решаю, есть как я это делаю через деньги. Вот. Ну, где-то-где-то полдня. Uh -huh. Ну да, потому что как бы, все-таки это очень важно, потому что мы действительно же, ну, у нас тренинг для тренировки, мы пробежались основные моменты, но чтобы, вот все-таки я тоже согласна, что рекомендация, эта тема, мне кажется, она ключевая, она вот такая фундаментальная да, для этого тренинга, то здесь лучше, как говорится, день потерять, зато потом за 5 минут долететь. То есть посмотреть, потому что потом мы будем к этому возвращаться и, наверное, как раз и про бизнес-модели, про все-все-все вот на этом строить. Ну вот у меня тогда больше нет вопросов и комментариев. Первая тема закончилась.